Всем привет, мы на сервисе у Димона Будем сейчас менять На Прадо 150, трехлитровый дизель Ремейный генератор Старый отходил 100 тысяч Общий пробег 210 тысяч Первая замена была на 110 тысячах Взяли на замену вот такой ремешок Аналог Оригинала, не хуже даже Скажем так, чем оригинал Так что сейчас Все поэтапно и в деталях Снимем старый ремешок Посмотрим в каком состоянии и будем менять. Сначала снимаем расширительный бачок, потом рисуем схему, так как на официальном сервисе уже схемы есть готовые. Но в нашем случае мы это все сделаем в таком спартанском режиме. Ну, тоже как вариант. Главное, чтобы цель была достигнута. Берем ключик на 14, там снизу ролик натяжной. У меня это так все. Удлинитель берем просто. старый ременный генератор, он еще в хорошем состоянии, но по утрам, особенно зимой, когда включаешь там печку, или вообще, когда климат включаешь, что он уже пищит. Иногда летом, ну летом меньше пищит. В общем, я решил поменять, потому что 100 тысяч уже, уже как бы это считается таким пробегом серьезно Так что смотрим, вот новый ремень, старый. Немного задубел уже так. Ну новые эластичные естественно так что ставим новый ремень хотя я скажу вот в крайнем случае вот так вот трещин больших нет каких-то в крайнем случае до 100 сколько ты считаешь нет, до скольки можно я до думаю, 150 можно было бы нем. Ну, до до, 100, 150. до 150 тысяч на трехлитровом дизеле на правда, 150 вот ремень может отходить то есть это у каждого свой случай, но да, вот этот это Айотовский оригинальный, то 150 тысяч он отхаживает. Вот, я просто меняю чуть раньше, чтобы избежать каких-то неприятных ситуаций. Ставим новый ремень. Перед установкой нового ремня обязательно надо проверить ролики, чтобы повторно не возвращаться к этому вопросу. Так, проверяем ролики. На наличие шума шума нету. В первом промежуточном нет. Во втором промежуточном нету. Натяжной интересует. В нем самая большая нагрузка. Так, шума нету. В помпе шума тоже нет. Гидравлическом насосе нет В кондере тоже нет Сейчас смотрим еще Генератор Отлично Дим, ни в одном из роликов шума нет? Нет шума То есть на данный момент оригинальный пробег 210 тысяч километров И все ролики родные Шума а. нет И не нуждается в замене Это для аналитики, для информации. Проверка нужна при каждой замене ремня на генератор. Меняем просто ремень в том же порядке, что и ставили. Дима еще раз расскажет, как он его ставит. Дим, по порядку. Что сначала? Пропускаем так, а через лопасти, заводим, да? Заводим ремень через лопасти. Ну, в обратном порядке, как и снимали. Замена ремня генератора мне обошлась в 18 долларов, 12 долларов сам ремень и 6 долларов работа. Перед установкой еще раз проверяем схему. Так, устанавливаем ремень обратно. Как мы на схеме не нарисовали. Ну, это так нарисовал, чтобы не, не забыть. Оставим. Так, сначала мы, мы накинули на коленвал ремень. А потом от коленвала как бы э -э, по всем узлам. Э -э, от коленвала мы, получается, на помпу кинули. Потом на ободной ролик возле помпы. Затем мы. Ну, то есть вот так оно. Сейчас я пока вот так вот должно быть вот. Пока я снял, чтобы потом Можно было на, натянуть Ролик натяжной И Сейчас мы понакидываем Просто на ролики все Так, Сейчас на генератор снизу накинем Сейчас с генератора накидываем на натяжной ролик. С генератора накидываем на натяжной. Так. Вот, накинули. Сейчас, секунду. Вот. Установили. Теперь нужно натянуть ролик. И как бы в одной ролик вниз Закинуть его И все И собираем дальше Берем ключик на 14 Самый нижний у нас натяжной ролик Удлинителя, вот такие удлинители просто. Собираем их два Был рычаг Да, конечно, бачок мешает Бачок В принципе, можно было бы снять Натягиваем Так, натянули а До какого момента э -э, Дотянули, он уперся Там уже все, он дальше не натягивается И стараемся чтобы нигде ручейки у нас не только вот, были и... в своей колее. Да, в своей колее. Вот. Сейчас подтянули, смотрим. Ручейки вроде бы все на месте, на коленвали на месте. Вот здесь сейчас на натяжном немножко поправим. Вот. Оп, все, ремень стал натянулся. проверим сейчас хотя бы вручную чтобы везде в своих пазах стояли на колеи дотянемся до коленвала пробуем так ручейки у нас на месте так здесь у нас на месте на гидроусилителе на... на кондиционере на компрессоре тоже на месте на генераторе тоже на месте. Ну все, в принципе, бачок. Все согласно, стоял на месте. Вот этому рисунку, да? да? Да, Вот такая вот схема. Она есть да, тоже да. в интернете. Можете достать, скачать. Ну, не было, нам было удобно так. Ну, да, Башок не заморачивался искать. Все, прикручиваем бачок на место. Заводим. Завели двигатель, смотрим работу у на минераторе. Все в своей колее, дешево установлено. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.